Привет всем. А вы знали, что, скорее всего, проблема задолженности вашего носа скрывается в вашем кишечнике? Вам трудно дышать, потому что ваш нос заблокирован. Возможно, проблема вашего синусита находится в вашем кишечнике. Симптомы, такие как кашель, головная боль, лихорадка и раздраженное горло, обычно вызывают проблемы с пищеварением. Существуют вредные для здоровья грибы. К сожалению, злодей быстро распространяется по телу, попадая в легкий мозг. Это потому, что токсины, вырабатываемые им, попадают в кровоток. Чтобы дать четкое представление, исследование японской клиники рассмотрело 210 пациентов с хроническим синуситом и через образцы слизи из полости носа было обнаружено, что 96% из них имели кандиду. То есть хронический синусит является ничем иным, как реакция организма, который страдает от патогенных грибов. Другими симптомами грибов, э, грибковой инфекции в кишечнике, помимо того, что мы уже говорили, являются боль в теле, плохое дыхание, усталость и головокружение, тошнота и угри, вагинальные заболевания и проблема с кожей. Некоторые продукты, такие как рафинированный сахар, мука, пивные дрожжи, молочные продукты, кроме натурального йогурта, сладкие напитки, алкогольные напитки, в том числе и пиво стимулируют и развивают рост грибов. Кроме того, некоторые лекарства, такие как антибиотики и сам стресс, также являются вредными. К счастью, есть некоторые естественные альтернативы, которые могут бороться с грибком. Поэтому следует искать дополнение и средства на основе каприловой кислоты. Для тех, кто не знает, каприловая кислота находится в составе кокосового масла, так что наслаждайтесь. Помогают также чеснок, куркума и пищевая сода. Вы также должны приопотреблять пробиотики и продукты, богатые лактобактериями, такими как натуральный йогурт, поскольку они способны восстанавливать бактериальную флору кишечника. Следует избегать сладких продуктов и алкогольных напитков, а также делать носовую промывку. Налейте одну чайную ложку соли и половину пищевой соды в стакан горячей воды. Хорошо перемешайте и вдохните. Промывайте два раза в день, пока инфекция не исчезнет. Если ваше горло болит, вы можете полоскать рот теплой водой и солью. Это помогает открыть дыхательные пути и бороться с воспалением. Самым эффективным маслом является эвкали, орегана и тимьян. С помощью этих методов ваши респираторные проблемы обязательно исчезнут, или по крайней мере уменьшатся. Берегите себя и будьте здоровы! А если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы получать новые интересные видео.